Понять, что необходима кармическая коррекция. Существует так называемая диагностика кармы, когда перечисляются основные проблемы. Я не брала их из книг, в книгах гораздо больше я начинала около 50, я просмотрела на свою практику 12-летнюю, ежедневные работы с людьми, и я выделила основные моменты, которые я отношу к разряду именно кармических проблем. Я предлагаю вам сейчас протестировать их, это общая диагностика кармы, она может в себя включать, и родовую, и личную карму прошлых воплощений, и приобретенную, и карму будущего, будьте честны сами с собой. Очень просто. То есть наличие чего-либо. Да? То есть если на сегодня есть первая проблема с деньгами, недостаток средств часто, когда вам приходится искать, одалживать, там, занимать, еще чего-то делать, долги существуют. Да? То есть это раз. Второе, если сложные отношения с кем-то, либо с детьми, либо с родными, либо с партнером. Это два. Третье, если потеряли веру в себя, прежде всего, у других людей, то есть нет доверия другим людям вообще. Веру в любовь, что она существует, любая, разная. Веру в Бога, это три. Если чувствуете одиночество, ненужность или невостребованность, это четыре. Если не видите цели или смысла жизни, это пять. Если часто болеете или обостряются хронические заболевания, или какие-либо травмы происходят, это 6. И если нет потребности в развитии, в реализации своего предназначения, это 7. Вот это в принципе диагностика кармы общей. Что такое общая карма? Это карма, которая включает в себя карму прошлых воплощений личную, карму прошлых воплощений родовую, Карму текущего воплощения личную, карму текущего воплощения родовую, приобретенную карму и карму будущего. Если больше трех а, у вас есть ответов, да, что где-то как-то резонирует у вас э, с этим, вы чувствуете, что э, есть здесь проблема. Это говорит о том, что необходима кармическая коррекция, друзья мои. необходимо исцеление кармы, необходимо работа на разных уровнях и собственно говоря вопрос к вам а готовы ли вы с этим работать